Друзья, всем привет! С вами канал Криптогейн. Сегодня посмотрим очередной прекрасный Дефи проект, на котором можно очень быстро заработать. Напомню, что Дефи проекты, для чего эти платформы вообще созданы, это стейкинг, альтернатива банковскому вкладу, только где процент гораздо выше, поэтому забывайте об этих бесполезных вкладах, которые ничего не дают, максимум 3% в год, и переходите в стейкинг, где, в принципе, риски максимально низкие и реально можно заработать в кратчайшие сроки, это очень выгодно, поэтому, если у вас есть какие-нибудь средства, да, и вы думаете, как бы инвестировать, выбирайте DeFi проект, вот один из них, называется вот Combin Finance, объединенные финансы, и... В принципе, хорошее предложение. Посмотрел, по помониторил, решил поделиться с вами. Это у нас децентрализованный протокол DEF и Управляется он сообществом и делает упор на стейкинг и управление с ограниченным предложением. Решение действия команды самого проекта принимается ее членами и всем сообществом в целом, чтобы обеспечить равенство и справедливость для всех. То есть, правильно распределяется сам стейкинг. Награда сейчас очень хорошая. По поводу токена... Их все будет 10 тысяч Я думаю, здесь можно даже на английский перейти Так будет проще Называется TokenComp Он есть у нас уже на Uniswap Сейчас перейдем, посмотрим И в принципе он там неплохо Неплохо по отношению к эфиру, к эквиваленту, да, стоит. Поэтому есть смысл зайти, постейкать, заблокировать какое-то количество токенов. Потому что, когда вы начинаете делать стейк, отправляете токены, то у вас а, и, ваши токены просто блокируются, и оттуда идет награда стейкинга. Вы в любой момент можете их вывести, все очень удобно. И что у нас здесь? У нас здесь... Показано само распределение, как будет делиться все токены, их всего я напомню 10 тысяч и в принципе они распределены очень грамотно, 7% будет выделено самой команде, 10% на преселе, и кстати пресейл прошел очень быстро, он уже закончился и их за 4 часа, если не ошибаюсь, все купили. Uh, Uniswap забирает 5% на маркетинг и рекламу 3% выделили, не так уж и мало И вся награда, основная это 75% идет награда со стейкинга, Очень на самом деле круто и нужно спешить, чтобы, чтобы успеть uh, урвать свои лакомый кусочек, да Можем посмотреть, что у нас особенность ключевая, что делается. Участники могут делать ставки на нескольких платформах, чтобы заработать дополнительный процент в токенах COMP. Будет интегрирован агрегатор доходности нескольких кредитных платформ, чтобы обеспечить максимальную доходность во время ведения самого стейкинга. Члены, которые владеют токенами, имеют полный контроль посредством системного голосования и правоуправления. И будет еще расширенный пул, и сообщество может голосовать и перечислять различные замечательные проекты на основе консенсуса использования нашей экосистемы. То есть вы сами можете выбирать, где они будут храниться и так далее. Но я думаю, можно подробнее прочитать будет «White Paper» и там уже ознакомиться со всем Здесь у нас сентябрь, дорожная карта, все идет по срокам, разработка смарт-контракта, предпродажа листинг Uniswap. В полном объеме все выполнено, лично проверил, сейчас вам покажу. И можно посмотреть, что будет в октябре, ноябре, интеграция других токенов, расширенные пулы и так далее. Но в принципе не так уж и плохо. И здесь у нас идет вопрос-ответ, что будет, с чем интегрироваться, как это будет работать. Можете почитать. Единственное, не знаю, можно ли назвать это минусом, они полностью анонимные, неизвестно, кто стоит за этим, но все-таки решили они скрыться, чтобы не быть объектом атаки властей. Так что, зайдете, ссылочки оставлю, обязательно познакомитесь. Перейдем в саму платформу, можем посмотреть. У вас здесь отображается сам баланс ком-токенов. Вы их можете пополнить. Легко разблокировать кошелек, можете это сделать с помощью MetaMask, a. сразу покажет сколько у нас э, всего токенов. И кстати неплохая награда у нас в день идет, 40 комп, это очень на самом деле круто. Э, можете зайти в свой кошелек, но у меня естественно нету. его я не делал, решил сразу показать вам. Э, что еще очень важно. Можете зайти в сам стейкинг, если мы посмотрим, что у нас вообще здесь представлено, то а, самый большой рой да, 70% именно в комп стейк, однозначно нужно сюда залетать, здесь просто какая-то кос, космическая награда, я считаю, что это очень большие цифры, поэтому, ребят, не упустите момент. Да, чтобы отправить в стейкинг Нужно купить и токенов на свапе И здесь подтвердить И с того момента у вас стейкинг начнет работать Все на самом деле очень просто Можем сейчас перейти на Uniswap, Посмотреть как это все торгуется Посмотрим вообще статистику Пара комп эфир Видим общий объем Просто сейчас очень много скупили Поэтому немножко упала цена И кстати это только плюс Поэтому вот именно Сейчас можно залететь, купить по более приятной цене. Можем посмотреть все транзакции. Их было уже очень много. И посмотрите, они идут буквально каждые там, 10 минут. Ну, потому что вчера, позавчера стартанул проект. Они запустились, залистились здесь. И уже показывают прекрасные результаты. Объем очень хороший. Со старта на первых порах все было очень прекрасно. Здесь ушло вниз и сейчас опять начинает набирать. Я думаю, пойдет вверх. Поэтому, ребят, не упустите свой момент. Я же говорю, очень хорошо торгуется. Если мы зайдем в трейд посмотреть, то у нас очень хорошие показатели по отношению к эфиру. На один эфир у нас можно взять на один токен, что, в принципе, неплохо. И сами подумайте, сколько вы сможете заработать с стейкингом. Поэтому рекомендую хотя бы с кэса, наверное, заходить сюда, чтобы как-то то получить ее в более кратчайшие сроки за свои токены можете не переживать однозначно вы их выведете они просто на какое-то время блокируются когда вы отправляете их в стейкинг стандартная тема поэтому сомнений у вас никаких не должно быть абсолютно за листинг они отдали пол эфира я сейчас смотрю какой актив будет использоваться ну естественно это стейблкоин. к чему он именно привязан вот сложно ответить я читал но как-то не смог найти ответ. А, Но ну, если будет информация, напишу обязательно в комментарии. Поэтому успейте рвать а, эту прекрасную часть этих 10 тысяч токенов, ребят. Однозначно покупайте, делайте стейк как можно быстрее. Стейки на стейблкоин, сейчас самый активный, популярный, все на них переходят. Поэтому они вообще заполнили рынок, поэтому, ребят, не упускайте момент. Обязательно подписывайтесь на все соцсети, там есть обновления и в Дискорде, в Твиттере, почитайте на них, на, про них на Медиуме. Очень много информации полезной, и особенно за эту неделю ребята сделали ну, огромное, огромный такой шаг, можно если так выразиться. Стартанули и показали очень хорошие цифры Поэтому я думаю с ними можно работать Если что-то непонятно, естественно, пишите в комментарии Пишите в телеграм, мне на почту Я постараюсь каждому разъяснить и ответить Ребят, до скорой встречи Скоро выложу новое видео Всем пока